Ребятки, всем привет, доброе утро. Вот солнышко сейчас будет, вставай. Мы приехали на то поле, где в прошлый раз было много уток. Вечером мы посидели, но ну, утки не летели. Такое было ощущение, что они за день наелись. И вот сегодня мы с утра самого приехали. Вот уже Димончик успел одну сбить утку. Немножко на канаве пару штук сидела, но еще темно было, чего согнал. Посмотрим, может прилетят какие. Держи. Ой. А вторая где? сели же. С полем что? Ворона идет, будем брать. Если только клюв длиннее 6 сантиметров. Классический промах Вчера я ездил, смотрел голубей ну и заодно пробовал манить лося, посмотрите как это было ай красавцы не боится а корова с теленком где? А. А! как-то стрёмненько это он корову зовет, корова где-то тут осталась в канаве Сюда идет на меня, стремно. А, они идут по канаве. Слушай, его даже не видно в канаве, где он. О, корова стоит. Телёнок, того бычок я его проехал не отходит далеко от коровы вот корова осталась в канаве а он наверху он меня видит корова не убегает с теленком они спокойно идут по канаве Ну окол. А! Ай, красавчик. Все, в кукурузу пошел, там они живут. Вот такая у меня встреча с лосиками. Приехал посмотреть голубей. И вот. Ну вот слышно было, как он стонал. А вот на что я только что наступил. Вот тут шел по дамбе. И наступил сапогом вот на такую штуку и стояла две их одна это у нас такие добрые люди с одной стороны вот так вот втыкнуто вот только вот это торчало а с другой стороны вот это я уже столько раз здесь колеса пробивал э, вот в этих местах ну, раза три точно это мне считай повезло я так бочком ноги ну, и так чисто бокса пога проткнул. А если полностью всей стопой, всем весом, если бежать даже тут по этой дамбе, например, или просто уверенно наступить, здесь можно конкретно вот она тут заострённая себе ногу пробить от заражения всякие бывают. Ну, для кого-то это нормально, кто-то считает, что он молодец, что, типа, тут это мои места, чтоб никто не ездил, пускай знает. Но у каждого своя философия. Привет тебе, если ты смотришь новые ставь хожу, пробую, как у меня получается или нет манить вот я тут того неадекватного, кто смотрел помните, неадекватный этот бык который на нас соли тут побежал вот хожу тут, пробую стонать ну пока ничего не отозвалось если что-то отозвется, то вы это увидите это со мной это я с собой забираю а, получается, нет, напишите, кто умеет. Тут, тут деревья есть, если что, наверх верх полезу на дерево. Короче, смотрите, прикол. Поехал на соседний съезд. поехал, думаю, специально пройду по дамбе. Иду вот так вот ногами, вот так вот шоркаю. Видно что-нибудь, нет? Вот так вот иду, ногой, раз. А тут вот она. Вот она стоит. Хорошая. Сейчас попробуем, посмотрим здесь. С той стороны две стояло. Это... а может тут одна блин ну вот ну ну ч ⁇ вот ну ч ⁇ за люди а, а он нашел и вторую нашел вторую тоже вот она кому-то я точно сэкономил на монтаже осика подманить не получилось, вот косулька вышла вроде самочка вот мой улов сегодняшний завтра на утку поедем немножко отвлечемся от охоты хочу вам показать набор для ухода за оружием кпсс здесь у нас есть средства для воронения средства для чистки ствола растворитель маска удалитель ржавчины, салфетки перчатки вот такая еще удобная тряпочка отлично производит эту химию крымское производственное предприятие созвездил моего ружья уже такой достаточно потрепанный Завороним его и почистим заодно. Давно я его уже не чистил так, Первым делом почистим ружье изнутри А вторым делом завороним Пробую немножко залить В канал ствола И, и тем ершиком размазать Совсем немножко запах у нее я вам скажу что я дрененький отлично отлично вот этим ршиком мы ее её... чистый ствол это средство убирает остатки свинца меди то что нам не нужно в стволе у меня там уже скопилось я думаю что достаточное количество уже сюда чуть-чуть попала, вот я просто тряпочкой протираю, сразу видно, как нагар весь уходит. Так, сейчас будем снимать освинцовку. Становится он, все это остается здесь. Но на сухую вообще свинцовка, она просто высыпается, когда просто... Ствол мы почистили, визуально явно стало чище намного. Последнее, что нужно сделать обязательно, обработать его нейтральным маслом, чтобы нейтрализовать действия, если где-то что-то еще осталось. Сейчас я еще так пройдусь тряпкой я уже ствол изнутри протер вот обычно... так и нейтральным маслом изнутри мы это все дело пройдемся потом опять же тряпочкой прочистим масло уберем пускай пока побудет но... конечно ствол у меня уже подубит и там и раковина есть и, и спереди тоже уже немножко коррозия, ну ружье 12 лет и я особо за ним не слежу, ну такой вот я товарищ, поэтому время берет свое визуально глазами результат явно виден на лицо заводское начало подостираться воронение, сейчас мы попробуем быстрым воронением его подновить, первым делом нам нужно обезжирить как раз у нас есть тут растворитель Обезжириватель универсальный Он Даже не растворитель, а обезжириватель Неправильно я посмотрел Сейчас мы им и пройдемся Удалитель ржавчины я использовать не буду Как бы ружье не ржавое Там есть немножко Какие-то малые совсем места Я думаю, что сейчас обезжиривателем это все уберется Конечка Ружье надо протереть чтобы воронение нормально легло. Вот оно сразу, мгновенно, вот попадает, попадает и видно, как ствол на глазах. Чикано высыхает моментально. Оп. Оп. Ствол обезжирили, сейчас будем воронить. Защита от детей. Я два слоя воронения. Сейчас последний штрих. Нейтральным маслом это все мы дело смажем и посмотрим на конечный результат. Обновили ружье. Конечно, не состояние нового, но разница явно видна и заметна. Что было, что стало. Вот здесь, где явно вытерто, я два слоя нанес, видно мало. Надо несколько раз воронить. Но здесь все равно у нас деталь, которая постоянно трется, я думаю, что она быстро стерется. воронить я не буду. а так в целом ствол стал особенно планка видно какая стала хорошо взялась. в целом я результатом доволен. посмотрим, как она будет держаться в ходе эксплуатации. поддерживайте отечественного производителя, заказывайте химию от КПСС по ссылкам в описании и дальше смотрите охоту. Так, слушаешь, ты Нирсия! Сегодняшний охот открыл. Открывай. Что будем брать гуся? Ну, Чива как раз тут белых гусей погнало. Порвало, О! Блин, далековато. Ко мне! Ко мне! Иди сюда. Чего? Иди сюда. Что ты? Землю ела? Вкусная? Рот не закрывается. Принеси! Ищи-щи-щи-щи щи щи Наша, наша Наша Вс, наша Хорошая лодочка Поищи. молодец ну вот наконец-то и первых уточек сбил даже прошел первая поднялась за мной я ее сбил после выстрела уже поднялась только 2 ну, отлично два выстрела две утки Класная канала, ч утки не сидеть? Здесь могла бы спокойно сидеть. Ну и перьев даже не вижу здесь. Что ты назад идешь? Ещ не иду, я путил канал, сикал сбил, да, блин, на ту сторону канала я бы пошел забрал. Я решил по этой не идти канал без да. дороги, а в следующую посунули с маслом, а там вообще грязь. Нет воды. Перехожу по клеверу. Сейчас кусочек этой канавы пройду. Я понял, а по клеверу козёл на тебя пошёл. Не вижу. Посередине поля кукурузу бегит. А, все, вижу. Так это мы по одной и той же канаве собираемся идти. сейчас да <с> в карман положено? Это машина донесет, чтобы вы как козел амбас. Я уже не рассчитывал. Утешительный приз. Чего? Принеси. Давай, давай, давай, давай. Думаешь, я тут могу перепрыгнуть? Ай, блин! Охренеть, Вот это я стал Вот это я Нормально Молодец А чего не принесла? Надо же было принести я полный сапог грязи Набрал Возвращается охотник с добычей. Заметили тут на канаве уток. Сейчас будем пробовать к ним подходить. Переставшись. Димон! Давай, давай, давай, ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, давай, давай, давай, давай, давай, ищи, ищи, ищи, давай. Ты тут сутками ходишь, отойди. Давай, давай, давай, давай. давай. Макс иди за собакой Ух ты -мо Да я их даже не видел, они сидели Ну под вот где-то здесь где я стою А до хрена было Блин Вроде столько падало Одна нырнула. Молодец, молодец. Ай, умница собака. Давай, молодец, молодец. Все, наше, наша, наша. Давай, молодец, принеси. Принеси. Молодец. Капец, только две. Вот так вот, по кучам стрелять нельзя. Надо всегда выбирать одну утку. Вот эти два последних подранка ушли обидно тоже. И который нырнул нырнул и все и, и след простыл тут рязка Было бы чистая может бы увидел бы где он вынырнет а так порядки не видно наша сегодняшняя добыча сколько здесь считал Нет. раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать еще одиннадцать и чурок и подранка три наверное ушло вот такая, ребята, получилась охота у нас с Димончиком, да. неплохая, с утра как бы так ходили, не, ходили, не ходили, а потом в итоге все-таки еще добыли. Ну, конечно, вот этот последний подход меня огорчает, но эта охота тут всякая случается, поэтому не стоит унывать, будем стараться качественнее стрелять. А вы оценивайте видео, подписывайтесь на канал, на мой, на Димончика подпишитесь, ссылка в описании. И увидимся в Угодях, а мы будем скубать. Макс за все охоты где-то полтора селезня поскубал. Сейчас он оторвется, мы попьем чай, он пока А есть чай? Сейчас сделаем. Вода в канаве есть?